Чтобы добавить новое поле в наш иерархический список, нужно в разделе «Структура отчета» нажать правую кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать пункт «Новая группировка». Откроется окно для добавления новой группировки. Здесь нужно заполнить название поля и тип. Название поля можно заполнить вручную. Для этого нужно просто напечатать пустое поле название. Либо можно нажать на троеточие, Откроется список полей для выбора. Здесь вы можете, нажав на плюсик рядом с названием поле, увидеть список, который входит в него. Выбрать поле можно кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши, либо выделить и нажать кнопку «Выбрать». По умолчанию всегда ставится тип группировки без иерархии. Сейчас я сохраню группировку сценарий, нажав на кнопку «Ок». Тип группировки можно выбрать, нажав на три точки. У группировки есть три типа – без иерархии, с иерархией и только иерархия. Что значит тип группировки? Рассмотрим на примере статьи оборотов. Расположу нужным мне образом иерархический список. Без иерархии у нас выглядит отчет следующим образом. Вот наше ЦФО в его разрезе сценарий и статьи и оборотов. Давайте поменяем тип поля группировки. Чтобы изменить добавленную группировку, нужно щелкнуть по ней два раза левой кнопкой мыши. Щелкаем по группировке статья оборотов. Откроется окно редактирования полей группировки. Чтобы изменить тип, кликнем по данному полю два раза левой кнопкой мыши. Нажмем на три точки и выберем тип иерархия. Посмотрим, что получилось. Теперь у нас показывается весь пулик данной статьи оборотов. Судя по нашему отчету, Статья оборотов «Специализированное оборудование» находится по данному пути. Папка «БДДС», «Расход», «Инвестиционные затраты». Давайте проверим. Откроем справочник статьи оборотов. Папка «БДДС», «Расход», «Инвестиционные затраты». Наша статья «Специализированное оборудование». Да, так и есть. Тип группировки только с иерархией показывает лишь путь к данному полю, но не пишет его название. Давайте поменяем тип группировки и посмотрим. Видите, название самих статей оборотов не стало. Вернуть тип группировки без иерархии. В одной группировке могут быть несколько полей, которые будут отображаться как в строчку, так и в столбик. Чтобы они отображались в строчках, нужно их расположить на один уровень. Расположим сценарий статьи оборотов на один уровень. Вот как это будет выглядеть. Если мы хотим, чтобы поля отображались в столбиках, нужно добавить еще одно поле в окне редактирования группировки. Допустим, мы хотим, чтобы по цифру отображались сценарии в одном столбце, а в другом статьи оборотов. Для этого открываем окно редактирования поля и либо выбираем поле слева из списка доступных полей двойным щелчком левой кнопкой мыши, либо нажимаем кнопку «Новое поле», добавляется пустая строка, в которой нужно ввести название поля. Здесь можно удалить элемент, выделив строчку и нажав кнопку Delete, либо красный крестик. А также перемещать элементы вверх или вниз, перетаскивая их, либо синими стрелочками. То есть элемент, который первый, будет формироваться в первом столбце, второй во втором и так далее. Посмотрим, что получилось. Вот наше ЦФО. По нему в одном столбце сценарий, в другом статья оборотов. Видите? Нам нужно удалить поле сценарий, чтобы оно не дублировалось. Заходим в настройки, щелкаем по полю и воспользуемся кнопкой «Delete» либо красным крестиком. Согласимся с вопросом диалогового окна. Однако при удалении элемента поля, которые входят в его иерархию, удаляются. Я не хотела удалять поле статьи оборотов и сценарий, поэтому я не буду сохранять изменения. Чтобы выйти из окна настроек, не сохранив изменения, нужно нажать «Отмена» либо «Крестик» в правом верхнем углу. Что делать, чтобы не удалить элементы, которые входят в удаляемую группировку? Нужно нарушить иерархию. То есть, чтобы элемент не включался в данную группировку. Поэтому поле «Сценарий статьи оборотов» перенесем выше сценария. Теперь у сценария нет иерархии, и его можно спокойно удалить. Также здесь рядом с каждым реквизитом есть галочка. Это на случай, если вы хотите посмотреть отчет без данной группировки, но удалять поле не хотите. Например, если вам один раз нужно посмотреть такой отчет. Здесь принцип тот же, как и удаление. Поля, которые включены в данный элемент, не будут показываться вместе с тем, у которого вы убрали галочку.